Наш технический директор нас будет потоком да, размножать. Да, да. Правильно, да. у кого собака? Все меня это собаку сейчас уберем. Понятно. Правильно, я понимаю, что вот во время пандемии, да, это достаточно серьезная проблема, что этот коронавирус он цепляется вот на проблему сосудов, да, сосудистые все проблемы. Слушайте, пожалуйста, у меня черный экран. Что случилось? Это кто? Здравствуйте, Шунина. Пожалуйста, отключайте все микрофоны, уже мы в этом самом, в эфире. Сейчас Игорь скажет, когда мы будем уже в Фейсбуке, в Одноклассниках, в Инстаграме и прочее. Готовьте уже ваши вопросы, и, потому что очень серьезная тема. Возможно, она будет э, не раз повторяться. Я Светлана, с... микрофон выключил. Ага. Итак, э, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас разговор очень серьезный и программа очень серьезная. <как> я хочу вам представить доктора. Светлану Вавилину, это врач общей практики, со стажем работы более 20 лет, несмотря на то, что выглядит она совсем как молоденькая девочка, но стаж работы уже очень большой. Более того, это, знаете, как прошла не просто работу, а, наверное, почти боевые действия, потому что стаж работы основной еще был на скорой помощи в бригаде, сейчас прочитаю правильно чтобы не ошибиться бригаде реанимации и интенсивной терапии а это значит все что угодно может случиться до да, в этот момент когда к человеку приезжают а это мы понимаем сердечно-сосудистые заболевания это наш мозг это наше сердце это если не врач говорит а говорит просто обычный человек и сегодня на сегодняшний день во время пандемии мы понимаем что это очень и очень серьезно беречь свои сосуды что для этого нужно делать каким образом уберечься от серьезных проблем я передаю слово светлана вам пожалуйста добрый вечер дорогие зрители приветствую всех кто зашел на наш канал и хочет послушать как в наше непростое время попробовать сделать так, чтобы твое здоровье было намного лучше, намного более продуктивным, продлить свое долголетие, ну и чувствовать себя бодрым и жизнерадостным. Сегодня мы поговорим о сердечно-сосудистых заболеваниях, которые которые, несмотря на то, что медицина не стоит на месте и очень продвинулась в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, продолжают оставаться все-таки на первом месте не только в России, но и во всем мире. К сожалению, пройдя определенный рубеж, Определенный возрастной рубеж, мы начинаем все понимать, что появились какие-то звоночки, то, что не совсем в порядке все со здоровьем, но стараемся на них не обращать внимания, что является нехорошо. Проблема сердечно-сосудистых заболеваний в основном это, вернее, их проявление связано с. С глобальными проблемами, такими как нарушение экологии, а также проблемами, которые каждого человека захватывают, это более мелкие, например, питание несбалансированное, образ жизни, вредные привычки. Ну, все это можно поправить нам кажется иногда что только профилактика может спасти что если уже появились определенные проблемы то помочь уже поздно или не нужно на самом деле это не неправильно так об этом думать это как раз вот тот момент когда можно свое качество жизни улучшить и ну, не допустить более серьезных проблем потому что у некоторых все-таки существуют и генетические факторы, их тоже нельзя убирать. Это те, которые, которые нам убрать совсем невозможно, но мы можем, можем их все-таки скорректировать. Скорректировать и помочь продлить срок жизни человека, и, а также во время этой жизни – Чувствовать себя полноценным членом общества, семьи, то есть качество жизни будет намного лучше, если не использовать то, о чем мы сейчас будем говорить. Что я хотела бы рассказать, что сердечно-сосудистые заболевания связаны с чем? Откуда они появляются? Это повышение уровня холестерина снижение эластичности сосудистой стенки, появление, вернее, воспалительные процессы асептические, о которых мы не знаем. Мы не знаем, они связаны с тем, что человек использует очень много глютена. Глютен он запускает механизм внутреннего воспаления. Есть научные данные, которые еще в общем-то у нас в стране не пропагандируются, но в Европе а, они уже людям донесены и многие переходят на здоровое питание. То есть глютен в любом, в любом случае считается, особенно для возрастных людей, ненужным не для организма. Ну, это я хотела рассказать именно о воспалении. Воспалительном. Воспаление запускает тромбообразование. И в результате развивается очень много... Ну, не хочу углубляться слишком сильно в э, с развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это, в общем-то, не нужно это для медицинских работников. Но что хочу сказать. Основные проявления – это артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, которая включает в себя стенокардию и инфаркт. Это более грозное осложнение, а также в дальнейшем сердечную недостаточность. Всему этому предшествует атеросклероз, то есть общее название атеросклероз сосудов, сосудов сердца, общий атеросклероз сосудов нижних конечностей, а также аритмии ну, и сердечная недостаточность. Это как результат. Сердечная недостаточность ⁇ это осложнение. Это одно из грозных осложнений, которые приводит уже в дальнейшем к инвалидизации. И запустить процессы восстановления очень сложно. Вот для того, чтобы нам все это, все это не допустить, мы хотим, я, я хотела бы рассказать о определенных препаратах. Но прежде, значит, хочу сказать, появление гипертонии ⁇ это гипертонии, ишемистской болезни сердца, атеросклероза, напрямую связано с повышением уровня холестерина в крови. Холестерин образуется в печени. Холестерин нужен для организма. Он участвует в синтезе мембран клеток. То есть он нужен, но его количество организмом иногда не контролируется, или мы употребляем в пище огромное количество. И холестерины там бывают высокой плотности, низкой плотности, то есть одни хорошие, другие плохие. И вот для того, чтобы, вернее как, холестерин нужно снизить. Холестерин нужно снизить, если он повышен. То есть убирать нам его не нужно, он должен быть в организме, но довести его до нормы – наша задача. Холестерин, он способствует образованию бляшек холестериновых. И на холестериновых бляшках начинают откладываться, вернее, разрываться эритроциты, начинают образовываться тромбы. И результат это уже осложнения, такие как инфаркты и инсульты тромбообразование. Ну, а также атеросклероз – это Нарушение эластичности сосудистой стенки, она становится очень плотная и на какие-то стрессовые ситуации, на, на какие-то проблемы в организме она уже не так, не так реагирует, то есть эластичность ее снижена и в результате этого при сужении сосуда повышается артериальное давление. Гипертония в считается повышение артериального давления выше 140 на 90, это уже артериальная гипертония. Уже у кого 140 на 90, нужно уже подумать о том, что чтобы сделать, чтобы оно не стало выше, и чтобы потом не стать заложниками а, применения медикаментов, которые в дальнейшем необходимо применять пожизненно. Вернее, многие применяют по жизни, запустив свое состояние. Светлана, а можно задать вопрос? Да, да, а, да. Потому что вот, прям, тема давления да. это прям будет здоров. Ну, а, скажите, имеет сделать? ли э, значение возраст? Ну, например, э, если у меня там... Предположим, 135, у меня болит голова, уже 135, а 160, кстати, уже может не болеть. Такое бывает очень редко, но тем не менее, я просто отследила. А у моей мамы, которая 94 года, 140, мы считаем, что это нормально уже. Или это не так? Вы, ваш вопрос, именно имеете значение возраст? Да. Да. То есть вот те цифры, которые вы называете, это для всех или все-таки это возрастные какие-то изменения? Это, это общие цифры, угу. но это общие цифры, которые приняты, приняты по классификации. По классификации 140 на 90 – это уже проявление артериальной гипертензии. Но если мы будем говорить о молодом возрасте, если у человека давление 90 на 60 и 100 на 70, то 140 – это для него уже гипертонический криз. То есть проявление не просто головной боли, а там и рвоты, и головокружение, и потери сознания. Мы говорим об общих цифрах. Но для... В принципе, для любого возраста, любого, 120 на 80, 130 на 80, 120 на 80, это идеальное давление. Если оно ниже, пусть будет ниже. Если, скажем, это молодой возраст, то оно 90 сяду, на 90. Оля Рыженко, отключите микрофон, пожалуйста. Угу, извините. И общее самочувствие хорошее, мы не говорим о том, что если у человека 90 на 60, его нужно делать 120. Нет, uh -huh. здесь, в общем-то, индивидуально. Но если мы говорим, неважно от возраста, если оно становится 140, но 135, это уже нужно говорить о том, нужно сделать и УЗИ сердца, посмотреть определенные моменты. Если оно уже 135, 140, это уже не есть хорошо. Uh -huh. а в принципе, для... Для пожилых людей вот иногда говорят, что оно должно быть все время давление 150-160, это хорошо. Нет, это тоже нехорошо, просто в определенный момент, когда человек не лечился, он уже привыкает к, тому, к такому давлению, и давление 120-130, у него уже кружится голова. Но если использовать, использовать даже хотя бы вот препарат Вивасан, да, которые который которые мягко, мягко стабилизируют все, и давление потихонечку, потихонечку дойдет до 120-130 без препаратов, и человек уже не будет чувствовать себя так дискомфортно, потому что препаратами вы можете резко снизить, но, ну, естественно, будет плохо. Но как а эти цифры, они считаются просто принятыми по, по классификации. Вот пока никто не задает вопросы, я отвязываюсь на вопросах, но вдруг это будет кому-то полезно. У нас бывает такое, что вот у моей мамы поднимается резко давление, но вот утром проснулась, мы мерим 170, предположим, да, 170, а то иногда и выше. В этом случае нам стоит давать тот препарат, который мы от давления постоянно даем, или так называемый, есть у нас такой препарат физиотенз, как скорая помощь, но он ей сбивает настолько быстро и настолько сильно, что мне становится страшно. Или это не страшно? А, ну, в общем, мы сейчас перешли на, на, на традиционную медицину, я так поняла. Да, то, что рекомендуют это врачи, мы как бы, ну, извините, да, то, что я делаю обычно, если вот, э, давление высокое, это я капаю и ланг, и ланг на макушку, э, потом э, беру можжевеловый крем и вот здесь вот на холку, размазываю холку и так далее, это где-то 20 единиц снижает, прям вот хорошо снижает, мягко достаточно, но со 170 150, это же все равно мало. Вот в этом случае что делать? Во-первых, я хочу сказать, спросить, находится ли пациент на постоянной медикаментозной терапии, на регулярной, ежедневной? Ну вот у нас есть одна таблетка, лориста, которую мы делим пополам и утром и вечером даем, на всякий случай, как доктор прописал. Все. Да, у вас определенная дозировка, а должны понимать, что если, особенно если это возрастные пациенты, для них очень опасны резкие скачки. Если постоянно пациент принимает препараты, и если прекратить ему давать препарат, прекратить полностью, то происходит синдром отмены. Все равно многие препараты они несут за собой синдром отмены. И, скажем, первое время человек себя чувствует хорошо, но вот вы до нормы дошли, а потом решили бросить, да? не используя ни... Не скажем, не вивасан, не что-то другое, там не массажи, не какие-то кремы. Если вы решили просто прекратить принимать препарат, это чревато осложнениями. Спасибо большое. Ваша, Спасибо. Задача, ваша задача просто допустить, до, до, довести вернее до того уровня, чтобы если препарат не удастся прекратить принимать совсем, перевести его на минимальную дозировку. Если у вас препарат назначен два раза в день, вернее, два раза в сутки, организм, они, препараты, есть 12-часового действия, и суточного. Если у вас препарат 12-часового действия, если вы через 12 часов не примете препарат, давление, да, вот становится 170. Ваша задача – либо принять препарат, либо принять препарат, который для регулярного ежедневного использования, и не использовать физиотенз, если вы его не применяете регулярно. Физиотенз можно принять только при резком скачке, препарат, при резком скачке давления, действительно, как препарат скорой помощи, где-то давление ну, давление 180 и, и выше. В вашем случае, если вы дали препарат регулярного действия, и давление все равно пока держится, либо вы используете... Медикаментозный препарат скоропомощного действия – это немножко другой Капотен или Каптоприл. Либо вы используете препараты, вот то, что вы говорите, Илан-Килан. как раз вам ваш препарат, он снизит давление, который регулярный, плюс-плюс Иланг-Иланг, он дополнительно на 20 и так мягенько ну, стабилизирует давление. Но я бы не рекомендовала ни в коем случае принимать, вернее, резко прекращать прием медикаментозного препарата, особенно для пожилых пациентов. Дозу потихонечку используя вивасан уже, смотря на общим состоянием, как снижается давление, как общее самочувствие, вот тогда вы можете просто потихоньку уменьшать дозу. Угу. Спасибо Это, большое. Просто да, спасибо большое, Светлана. Да. Ну, это все равно, это такой крайний случай, потому что это очень возрастной человек, да, и так далее. Но если говорить о, о людях среднего возраста, да, и вот то, что вы сейчас говорили, вот использование глютена. А скажите, пожалуйста, в каких это продуктах есть глютен? Ну, я знаю, что есть продукты, где написано «глютен-фри», да, свободное от глютена сейчас. Но в Европе этого много, а у нас тоже уже начинается. Там макарончики какие-то без глютена молоко без глютена <к navigation> правда его очень трудно пить но, но все-таки да. да вот в каких еще продуктах есть глютен а, потому что похоже это такой массовый приобретает сейчас характер да ну глютен содержится кажется, пшеница хлеб она практически во всем это пшеница У -у -у -у. даже в пшеничке он содержится обет то есть все, что я могу сказать, что не содержит глютена рис, не содержит пшено не содержит капуста, не содержит брокколи, гречка содержит, пшеница содержит. То есть как бы, какую бы вы кашу, скажем, использовали, например, ну, манную, да, если люди кашу, это глютен. Использование каких-то вот... А молочные продукты. Ну, нет, но молочные продукты они содержат, содержат немного другое. По поводу глютена не могу вам сказать. Они содержат, глютен, молочку исключают. Ну, они еще и лактоза. Лактоза есть. А, лактоза. да, да, да, там лактоза самая, самая неприятная лактоза. лактоза. А вот глютен, глютен, да, это такой, если найти очень много сейчас литературы, и именно его сейчас считают одним из э, веществ, которые запускают механизм воспаления, который мы не ощущаем. В дальнейшем, в дальнейшем считается, что это э, ведет к проблемам, связанным с, э, с мозгом, ну, в том числе к болезни генера. Угу. А теперь, как не заболеть сказать... и что нужно сделать, расскажите, пожалуйста. Да, теперь, чтобы не заболеть. Чтобы не заболеть. Да? Чтобы не заболеть. Юля бы рассказала про эфирные масла, чтобы не заболеть. Ну и даже если вы уже имеете проблемы со здоровьем, генетически это может гипертония, аритмия развиваться очень рано, даже до 20-летнего возраста. Если это связано... У женщин бывает в климактерическом периоде начинаются проблемы со здоровьем, потому что до того, говорят, значит до того, до того, как наступает климакс, у женщин защищают половые гормоны. То есть у молодых женщин, в отличие от молодых мужчин, инфарктов миокарда не бывает. Вот можно что сказать, фито 40 тогда дополнительно. Сразу хочу сказать, очень хорошо. Для женщин, ну и также, в общем-то, их пользуются и мужчинами. Фитосорок 40 содержит изофлавон сои. Это гормоны да, растительного происхождения, которые регулируют половые гормоны и в том числе получается снижают холестерин. Но это запускают запускают в собственном организме вот эти все механизмы. То есть гормоны, да, которых недостаточно в организме женщины. Ну, сейчас, если больше о женщинах говорить. Фитосорок стабилизирует гормональный фон. И получается, все возвращается в более благоприятное русло Значит, Улучшается эластичность стенки сосудов, улучшается состояние крови. То есть она становится менее вязкая. Ну, то, ну, то, что мы сказали, да? то, что несут себе половые гормоны – то, что они несут состояние именно здоровья женщины. Если их недостаточно, их нужно просто восполнить. Ну, также хочу сказать, да, есть медикаментозные препараты, которые восстанавливают или пополняют гормоны в организме, либо можно использовать более мягкое действие, это вот наш изофлавон сои фито-40. Что бы хотела сказать, что, к сожалению, к огромному сожалению, а женщины России, СНГ не привыкли в этом смысле ухаживать за собой. А они считают, что если уже наступил климакс, то ничего принимать не нужно. Это в отличие от женщин, не хотелось бы говорить более развитых стран, но в итоге получается так. так. Там, где женщины, они более следят за своим здоровьем, они более хотят развить свою молодость, свою активность, потому что отсутствие гормонов, оно сразу идет к старению. Да, старению очень очень. Кожа, ну то, что мы сказали, да, да кожа да, – это да, соединительная ткань. Лидия Митрофановна, отключите звук, пожалуйста. Лидия Митрофановна. Игорь, можно отключить? Отключил. Сосуды это тоже соединительная ткань. Всегда старалась сказать женщинам, где бы ни находилась, либо на скорой помощи, либо вот на приеме, находясь. Не забывайте о себе. Я всегда женщины думают о мужьях, о детях. Ну, обо всем, чему, обо всем. Что угодно только не о себе не забывайте о себе и вот старайтесь принимать изофлавоны сои вы продлите свою молодость ну и в том числе да, и да и там э, э, холесты можно использовать и мужчинам и мужчинам потому что то есть на эзофагонысу это не то, что как женские гормоны, медицин как медицинский препарат. Они просто улучшают гормональную функцию как у женщин, так и у мужчин. То есть у мужчин тоже есть проблемы со здоровьем, когда это 40 может использоваться даже рекомендуется использовать. Ну это вот я вкратце сказала о том, а. что, как действует. Угу. В дальнейшем что хотела сказать? препарат. Что на, что воздействует на снижение холестерина? На, холи, на снижение холестерина а, воздействует воздействует аглеокрап. Аглеокрап содержит э, масло чеснока и боярышника. А, и основное его действие здесь не только снижение холестерина. Здесь улучшается микроциркуляция, улучшается, то есть снижается спазм периферических сосудов, улучшается кровообращение. Если сказать про чеснок, он известен с древности. В основном мы знаем его действия фитонцидов, как антибактериальное, противовирусное, ну и в то же время доказано его действие, влияющее на сердечно-сосудистую систему. Снижает холестерин. Улучшает сокращение миокарда, то есть даже при стрессах принимая препарат уже у нас не будет такого учащения сердцебиения и не будет такого объема выброса, который может способствовать, если есть атеросклероз, скажем, либо разрыву сосуда, либо образованию тромба. Аглиократ снижает, еще снижает... Экстракт глифрутовой косточки хорошо снижает холестерин. Также хорошо снижает холестерин. Черная бузина. Черная бузина она способствует снижению воспаления, то, что мы с вами говорили. Но нельзя о каждом препарате сказать, что он именно конкретно, только это действие оказывает. Здесь комплексное действие. Идет воздействие на. Весь организм, весь организм, и в то же время, ну, чем мне нравится препарат Вивасам, что здесь на собственные ресурсы направлены, то есть природные компоненты, они способствуют тому, то есть они не вредят, их усваивается столько, сколько нужно организму, и они заставляют, заставляют собственные системы организма, их резервное состояние приводить в активное. Ну, еще холестина, это красный рис, способствует тоже уровню, снижению уровня холестерина, потому что блокирует фермент, который образовывается, вернее, фермент, который участвует в образовании холестерина в печени. Образование холестерина в основном происходит ночью. И рекомендуется как раз не пропустить прием препаратов, которые вечером используются. То есть если у вас препарат один раз в день, например, некоторые из препаратов Ивасан используются один раз в день, лучше тогда их принять, если конкретно воздействие на холестерин, то лучше принять их в вечернее время. Дальше, ну что еще? Черная бузина. Я сказала, да, уже говорила. Черная бузина, напиток. А, снижает тоже там, облажает, обладает и жаропонижающим там, действием, и противовоспалительным действием, и содержит витамины, и э, слабым очагонным действием. Очагонное действие нам тоже необходимо, э, потому что в развитии гипертонии играет, э, играет роль и, и почки, и надпочечники. То есть э, часто бывает, что... Э, из медицинских препаратов, вы знаете, возможно, у кого гипертоническая болезнь, что используются мочегонные препараты. Ну, и для того чтобы либо их не использовать, либо дозировку их свести на минимум, можно использовать бузины. Заходили спросить? Можно вопрос? Да. Вопрос можно? Светлана, Светлана пожалуйста. скажите, пожалуйста, как влияет коэнзим Q10 на работу сердца? И хорошо ли это, допустим, для, ну, вот для занятий спортом или вообще для обычного человека? Ну, ку-10 это как, как метаболический, как метаболическое средство, да, которое улучшает, улучшает проникновение кислорода в клетку, улучшает, вернее, как уменьшает, уменьшает потребность, скажем, миокарда кислородом его меньше используют. То есть, то есть в каких-то ситуациях э, кислород, если его незначительное количество поступает, клетка не будет чувствовать неудобства. То есть в основном это как метаб улучшение метаболизма. Но чтобы я сказала, для молодого возраста его можно использовать. Э, его можно использовать, я думаю, что без ограничений. А вот э, людям старше, старше 50 лет, я рекомендовала бы провести полное обследование организма, но я имею в виду посмотреть сосуды, ой, сосудов сделать, потому что основная задача все-таки не навредить, да, это препарат, который, который активизирует, активизирует, да? а чрезмерная активность, если она на, на какой-то поврежденный пойдет механизм, она может все-таки оказать нехорошую роль. Поэтому вообще необходимо ну, это как бы как врач, хочу сказать. Необходимо женщинам а, два раза в год посещать гинеколога. Если кто слышит, пусть услышит меня. Два раза в год посещать гинеколога. Хотя бы раз в год проводить исследования крови. Делать анализы общие и биохимические. Флюорографию. Ну, раз в год это очень хорошо. Или там один раз в три года это... Хотя бы. Потому что, обращаю внимание, что это почему-то идет в самый последний момент. Да, даже если вы лечитесь, принимаете какие-то биологически активные добавки, хотя бы знайте о состоянии вашего организма. Просто знайте для того, чтобы знать, на что вы воздействуете и как. Не навредите ли вы себе. Потому что многие все-таки... И в том числе и медпрепараты, и биологически активные добавки, они же могут стимулировать. А смотря что там потом стимулировать, чтобы не оказалось это неблагоприятным. Хотя в принципе, в принципе ну вот здесь мы говорим про коэндинку-10, конкретно я сказала. Про другое здесь, здесь неблагоприятного действия нет. Вот именно те, которые обладают чрезмер, ну как активностью, которые способствуют, на, способствуют активизации чтобы не было потом скачка давления, скачка давления или учащенного сердцебиения, а чем это чревато? Ну, понимаете, да? Уфа, Спасибо. Спасибо. Обследуйтесь, обследуйтесь, чтобы знать именно этот препарат потом вам можно принимать или нет. А для молодого возраста, пожалуйста, я думаю, что если не было никогда проблем со здоровьем, если люди и занимаются спортом и бегают для того чтобы просто э, показывать немножко больше результаты э, лучшие результаты и свою активность улучшить ну потому что бывает усталости надо чтобы уменьшить да усталость где-то после работы пошли в спортзал или там как, э, там какие-то стрессы были нет для того чтобы просто занятия не прошли даром и умственные и умственные и физические можно. Молодому возрасту можно. Взрослым, Стана, а а для укрепления сосудов вот можно бить лимон-апельсин? Что это дает? Лимон-апельсин, они... Масса лимона и апельсина, они предотвращают тоже проникновение холестерина в клетку, ну, как в мембрану клетки. И это дает тем, что сосуды остаются эластичные. То есть их плотность. Холестерин ⁇ это плотность, да, плотность сосудов. Становление более плотными. И в том числе и бляшки. Для того, чтобы они не образовывались, вот именно направлено в масло, действие масла лимона и апельсина. Но только лимон это с утра, апельсин вечером. Потому что лимон все-таки обладает такой активностью. Но и в то же время масло лимона и апельсина это эфирные масла. Эфирные масла, они тоже обладают противовоспалительным действием, противовоспалительное действие на сосуды, мы говорили о глютене, это, то, это воспаление на сосудах чаще всего. Воспаление на сосудах, это образование бляшек, это образование тромбов, на маслом лимона и апельсина это сигизируется. Ну да, просто вот у многих иногда бывает вопрос, я начинаю пить лимон-апельсин, почему у меня давление сразу не снижается и не становится нормальным. Я объясняю, что клетка обновляется, клетка крови обновляется минимум 5 месяцев. Это нереально. То есть для этого нужно однозначно пропить несколько курсов лимона-апельсина, чтобы увидеть результат, чтобы увидеть улучшение состояния. Ну, хотела бы объяснить, что это не лекарство, и поэтому не стоит ждать, знаете как результатов вот волшебных таблеток не существует вот как не существует и медицинских волшебных таблеток так и не существует все-таки я имею в виду волшебных это выпил и прям как как волшебная палочка взмахнул и у тебя скажем и давление хорошее и организм здоровый и холестерин низкий но такого не бывает определенные проблемы люди зарабатывали годами для того, чтобы, для того, чтобы их сначала снизить, а потом вывести на достаточно хороший уровень. Для того, чтобы улучшить качество жизни. Недостаточно, конечно, там два дня применять, ни одного курса. Просто все происходит внутри организма. Внутри организма и его обновление, его... Улучшение его состояния, улучшение работы всех органов и систем, оно происходит не быстро, но, поверьте, результат будет, результат будет длительной, длительной жизни, ну, если это не несчастный случай, она все-таки будет увеличена, потому что, потому что это растительные препараты, а растения, они издревно шли с человеком рука об руку. Не знаю, я... Я бы не, не ждала быстрых результатов. Просто вот, знаете, как вот люди же кушают каждый день, кушают каждый день, три раза в день, и двигаются, и у них, и все в организме, и белки, и жиры, и углеводы способствуют образованию новых клеток, обновлению. Поэтому... Не нужно думать о том... Это, что, знаете, часто принимаете. вопрос такой, вот я, я буду пить, но получу ли я результат от Вивасан? Вот в чем вопрос. Ну, конечно, получить результат, потому что э, проведены, проведены исследования, проведены исследования, есть люди, которые использовали, использовали, у которых были результаты. Но если у человека есть недоверие, либо его нужно убрать, либо не пить. Я думаю, ну, да. ну да, другого не бывает. Тут никто человека не убедит. Светлана, вот предположим, на сегодняшний день, потому что все боятся коронавируса, все боятся того, что он моментально, мгновенно навредит нашим сосудам. А я где-то вчера или позавчера читала, что еще и под угрозой желудочно-кишечный тракт. Еще вдобавок ко всему. Но я так понимаю, что если сосуды, они же везде, это же не только там, это, это весь организм, да? И mm -hmm. чтобы сейчас, вот если профилактические какие-то вещи, чтобы человек понимал, вот я защитился. Ну, да мы проговорили, допустим, это лимон утром, апельсин вечером. В принципе, и как профилактика это прекрасно, да, и как эм, параллельно да, восстановление своих сосудов. Что еще, вот кроме этого, из наших сиропов? Мы проговорили об узине, а вот если как профилактическое... Можжевельник. Можжевеловый сироп, да? Да, можжевеловый сироп. Угу. А красная ягода, стоит ее пить, вот, допустим, какими-то курсами. Красная ягода. Красная ягода это витамин. Поэтому именно сейчас, когда есть гипо и и витамин, ну, основные витамины А, С, Е, я бы рекомендовала. А что касается. Это не как лечение, это как профилактика. Да -да -да. Это как питание, как здоровое питание. А что касается витаминов нашего знаменитого комплекса «Бодрость на весь день», где вот и микро- и макроэлементы присутствуют, очень много всего, стоит ли его попить сейчас в данной ситуации? Тоже однозначно я бы его рекомендовала. То есть если... Если используют витаминотерапию, например, два раза в год или три раза в год, то если человек в данное время начнет, скажем, применял это летом, и если сейчас начнет применять, я думаю, это будет только большой плюс. Угу. Потому да, что тем более там цинк, витамин D. В любом случае, цинк, осилен. В любом случае, да. то, что мы сейчас употребляем в пищу, оно далеко от идеала. Даже очень многое, что способствует разрушению витаминов, особенно витамина С. И если будут это использовать как в качестве биологически активной добавки к пище, как здоровое питание, то это будет только большой плюс. Вот здесь вопрос есть. Можно перейти к вопросам? Ну, вот Вопрос был, как вы относитесь к статинам и продолжение. В чем отличие колестины, колестины от фармацевтических статинов? Вот когда вы рекомендуете, допустим, кому-то, кому показаны статины, можно ли порекомендовать Каллистину, и в чем ее отличие? Можете сказать? Или если хочет кто-нибудь ответит, кто-то уже знает, может быть. Ну, у меня отношение к статины рекомендуется. И всеми медицинскими организациями всемирными. Но у меня к ним отношение неоднозначное. Можно я не буду его рассказывать? У меня личное отношение к сакинам. Я больше ну, что, тот что? человек, который против, чем тот, который за. Хотя врач не должен об этом говорить. Вот, поэтому я не хочу этот вопрос поднимать, дабы не навлечь на себя негодование многих медицинских да. работников. Это неоднозначный вопрос, который... Да. да. Несет, да будем Жанет, Жанет, ты хотела задать вопрос. Да, Просто добрый а, про колесину я сказала, там содержится э, определенное биологически активное вещество фермент, который, э, который блокируется, вернее как, э, содержится, да, э, фермент, который, который блокирует образование холестерина в печени, то есть в любом случае, используя колестину, мягкое действие идет, это уже не сатин, не, не химический препарат, мягкое действие идет, то есть просто в печени образование холестерина уменьшается. Насколько оно уменьшится, не могу сказать. И здесь все зависит от того, от исходного уровня холестерина. Но в любом случае, в любом случае, холестерин снизится. Статины, что еще? Пока вы статины пьете, или те, кто пьют статины, пока их пьют, холестерин снижается. Как только их перестает пить, холестерин резко повышается. То есть статины, если люди их употребляют, это употребление пожизненно. То есть здесь для себя человек должен решить, что ему пожизненно приятнее принимать, медицинский препарат или все-таки колесцину, то, что связано с природой. Ну, я бы все-таки рекомендовала тогда использовать колестину. Да, если есть возможность такая. Жанет, пожалуйста, вопрос. Да, Светлана, здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Бытует такое мнение, что наследственная форма заболевания, особенно сердечно-сосудистой да, системы, оно, ну, так скажем, при, при, при, ну, приобла, идет такое преобладание, и люди, у которых в, ну, родственники да, страдают такими заболеваниями, они уже априори считают, что они очень сильно подвержены этому заболеванию. Вот мне интересно ваше мнение, возможно ли человеку, который имеет таких родственников да, в своей семье, то есть как-то... Противосто... противостоять вот этому состоянию, так скажем, да, чтобы… Мануть, ну, обмануть и, Чтобы вы рекомендовали, да, чтобы вы еще порекомендовали, это уже, наверное, второй вопрос, кроме внутреннего применения, есть ли какие-то, может быть, там, крем или эфирное масло, которые очень хорошо будут работать с восстановлением сердечно-сосудистой системы? Два вопроса у меня получилось. Да, хорошо. Руки в любом случае опускать не надо. Все-таки это не считается наследственным заболеванием, то есть генетическим. Наследуется только предрасположенность. Предрасположенность к заболеванию. Это не то, знаете, как определенные заболевания, которые вот есть, есть скажем, мутация, есть проявление заболевания. Здесь наследуется предрасположенность. И в, данный, в данном случае, если это предрасположенность, то... Это не обязательное проявление заболеваний. Должны сложиться определенные факторы для того, чтобы заболевание проявилось. И, конечно, человеку бороться нужно в любом случае. Бороться, проводить профилактику. Чем раньше, чем раньше тогда в данном случае начнется профилактическое действие, тем лучше будет состояние здоровья человека, тем все-таки лучше он будет сопротивляться стрессам, каким-то... Ну, здесь и питание тоже играет роль. То есть я бы сказала, коротко тогда, потому что вопрос о, о том, что опустить руки или не опустить, и как быть. Я бы сказала, что, еще раз повторюсь, что наследуется только предрасположенность. Это уже большой плюс. Это не само заболевание, только предрасположенность к его развитию при определенных условиях. Давайте эти условия сведем к минимуму, Будем проводить профилактическое действие, используя препараты Вивасан. И я думаю, что здесь очень многие люди почувствуют как глоток воздуха. Или они думают, что для них уже для них уже звонки винят, там лампочки горят, что они в любом случае будут проблемными, что у них все будет. Да, возможно будет, но не в 40 лет, а там в 80 или в 90. А это уже большой плюс, правильно? Ну да. Чтобы я рекомендовала для восстановления, очень хорошо рекомендуется крем ожевельник. Хорошо используется... используется кстати, Юля хотела об этом поговорить. То, что наружно можно... Да, о том, как... Ну, Ольга Васильевна уже выдала самую информацию в начале о том, как можно снижать быстро давление... Илан и наносить на три точки: это еремная ямка, там, где у нас родничок был в детстве у деток при рождении, и темечко. То есть, это три точки, куда мы наносим масло иланг и ланг. И оно реально снижает в течение 15-30 минут давление на 20 единиц. Это уже проверено очень многими. Крем-можжевельник и масло лаванда мы наносим. Маленькое количество крема можжевельник на влажную руку, одну каплю масла лаванды и промазываем шейно-воротниковую зону и икры. За счет того, что крем-можживельник усиливает кровоснабжение, он оттягивает кровь от головы. А это самое главное во избежание инсульта, как минимум. Поэтому ну вот, вот эти вот варианты, вот. это уже... Это уже варианты скорой помощи, да, да, замечательно. Это да. уже скорая помощь. Вот по еще сути... масло мяты. По сути, вот мы масломяты... приходим к тому, Юль, что там у нас должно быть в доме масло лимона, масло апельсина. И не только для человека, который хочет, чтобы сосуды были здоровыми, но это еще сейчас особенно антидепрессант. Лаванда. Антидепрессант, хороший сон, выравнивает вот это психи психологическое, психическое даже состояние, уже тут не о психологии, уже о другом говорим. Кроме того, конечно, масло мяты. Конечно, масло мяты. И э, курсами, наверное, стоит пропить. И тот же артишок для того, чтобы печень освободить. Светлана, я говорю, а вы меня там поправьте, если я что-нибудь скажу. Да, да. да э, артишок и э, бузину время от времени. Ну, а если уже... Э, Показаны, допустим, статины, попробовать начать с колестины нашей, он даже по названию это видите, рифмуется. А уже если там что-то такое очень, очень и очень серьезное, ну, конечно, мы спорить с врачами точно не будем. Мы говорим все-таки в основном о профилактике и э, о скорой помощи. То есть пока не доехал доктор, я чего-нибудь сделаю, чтобы э, мои близкие остались живы и желательно подольше здоровы. Скажите, ну, пожалуйста, да, еще... да. омега с крилем, которая разъезжает кровь. Омега, Это да, Это довольно-таки вот самое важное. Как бы... снижает уровень холестерина, да. Но я бы еще хотела сказать, что как бы не только профилактика и скорая помощь, но и более мягкому течению и постепенному уменьшению количества препаратов. Потому что многие люди, которые лечатся, мне вот говорят, принимаем горстями. Даже если останется, даже если совсем убрать препараты невозможно, если их останется один или два на фоне применения препарата Фивосан, это ну, это будет очень замечательно. Большое спасибо, Светлана, вот за эту реплику. Просто отдельное спасибо. Вы знаете, когда мы только начинали работать, и приходил человек с какой-то серьезной проблемой, мы приводили все к доктору и к Николаю Андреевичу нашему замечательному. И он делал следующее. Он сначала в этой карте в своей писал, спрашивал, что вы принимаете. Сначала он писал то, что человек принимается с фармацевтическим преподаватом. Боже, с ничего! не отменял параллельно говорил попробуйте вот это это и это из вивосана и придите ко мне через месяц и вот так вот постепенно через месяц когда уже под контролем давления там уже каких-то еще анализов оказывалось что можно отменить уже более серьезные фармацевтические препараты оставить на натуральную природную аптеку и вот здесь вот спасибо вам за эту реплику потому что это крайне важно потому что наши препараты Великолепно сочетаются не только с фармацевтическими, но и вообще с самыми любыми. Это природа, потому что это натуральный продукт. Да. Скажите, пожалуйста, сюда... еще вопросы? Да. Да. Вот. А Светлана Валерьевна, она пользуется очень много лет Вивасаном. Ну, как бы кто-то ее знает, кто-то не знает. Я могу как, как пациент <с> поделиться тем, что это великолепный доктор, потому что вот э, мой ребенок был на ее плечах, в принципе. Поэтому у меня не, не было каких-то посещений лишних доктора. Это был доктор, который нас Повезло. <с> лечил. Повезло. Что сказать? Повезло. Да. Да, да поэтому вот есть доктора от Бога и есть не дай Бог. Вот Светлана Валерьевна, это как раз из серии дай Бог. Спасибо, Спасибо. Спасибо вам большое. Я так думаю, есть еще вопросы какие-то, ребята, задавайте, пока есть возможность. Нет вопросов, да? Ну что, тема очень серьезная, и понятно, что ее вот так вот, вот так вот быстренько рассказать невозможно, а тем более доктор, который, в общем, привык оперировать такими серьезными терминами. А, спасибо вам большое, что вы здесь не сверкали, не блистали этими терминологиями, а, в общем, было понятно для нас, обычных людей. Ну, есть тут у нас люди, которые… Есть у нас тут доктор здесь, присутствуют И есть врачи, которые фармацевты, да, биохимики. Здесь как бы есть люди, которые понимают чуть больше, чем все остальные, но нас миллионы. И нам надо только сказать, если у тебя будет масло лимона, масло мяты и масло апельсина, даже вот эти три эфирных масла, и еще можжевельник в придачу, вот, вот можжевеловый крем в придачу, то ты уже можешь избежать очень многих проблем. И очень обязательно наверное найдется случай у каждого в практике есть какой-то случай когда эфирные масла Спасали действительно жизнь. Я если позволите, расскажу. Самое начало в Москве в метро я стою, ну, где-то куда-то ехала, и заходит очень пожилой мужчина, ну, где-то около 80, высокий, такой поджарый, и я вижу, что он совершенно белого цвета, и белые губы, уже губы бледные. И человек, который, вот видно, что ему плохо. Тут же его посадили, освободили место, и, ребят, я вижу, как губы начинают синеть. Что у меня в сумке была мята, и был, по-моему, роз, мята розмарин был. Но до розмарина даже дело не дошло. Я выхватила эту мяту, начала ему мазать под носом, пихать этот пузырек. Сначала уже он просто терял сознание, и буквально на глазах у него начинает розоветь лицо и розоветь губы. И, ну, потом его вывели, посадили на скамеечку, позвонили там родственникам, чтобы его забрали, все это. Но человек начал дышать, он открыл глаза, и было понятно, что он дышал. И таких случаев, конечно, был не один, и, наверное, у многих. И вы знаете, вот тогда вот это вот ощущение... Как это дыхание, дыхание, смерти, ужасное ощущение, но это вот, наверное, был такой вот случай, который я реально увидела и реально почувствовала, что что делает мята? Она просто сняла спазмы. Все, больше ничего. А именно это и нужно было, наверное, человеку. Поэтому, дорогие мои, оставайтесь здоровы, будьте здоровы, но для того, чтобы быть здоровым, надо за собой следить и э, немножко подумать о себе, ну и о своих близких, конечно берегите себя и своих близких большое всем спасибо подписывайтесь на наши новости ставьте нам лайки мы стараемся приглашать людей уважаемых людей людей которые знают это все поэтому прошу вас подписываться и кто смотрит нас zkbv.ru сайта нашего там внизу будет анкета которую вы можете заполнить чтобы быть в курсе всех событий у нас очень насыщенный декабрь будет в январе у нас там уже запланировано очень много интересных вещей. Мы будем говорить и о красоте, и как сначала будем говорить о новом новогоднем столе, как подготовить новогодний стол. Потом мы будем говорить, как улучшить настроение, то есть чтобы в стресс не впадать. Ну и, в общем, много у нас будет интересных вещей. Подписывайтесь, мы всегда рады вам, мы всегда с вами. Пишите вопросы. До свидания. Всего хорошего. Пока-пока.